А как же с экономикой? А про экономику нам расскажет сам Максим Кац. Надо сразу сказать, что проблемы российской экономики не лежат в экономической плоскости. Макроэкономическая политика российского правительства и Центробанка вполне адекватна. Так, тут на секунду остановимся и заметим, что Максим назвал экономическую политику российской власти вполне адекватной. И на том, как говорится, спасибо. А вот здесь его слова полностью поддерживает еще один оппозиционер, Сергей Гуриев. Заранее говорю всем критиканам, я прекрасно знаю, кто такой Сергей Гуриев. И именно поэтому я сознательно использую именно его слова, когда они подтверждают мое личное мнение. Из того хорошего, что изменилось, конечно, российские руководители теперь гораздо лучше понимают макроэкономику. Если вы вернетесь к дискуссиям 80-х годов, вы увидите, что крах советской экономики был во многом связан с тем, что российское руководство не понимало базовых вещей с точки зрения бюджетной или денежной политики. И сегодня ситуация совершенно другая. Сегодня денежная политика является фактически образцовой, а бюджетная политика является ответственной и уж если что и говорить, то слишком консервативной во время кризиса. Но многие уроки, которые советские руководители не выучили, российские руководители, конечно, с точки зрения экономики выучили. Ну и, кроме того, можно купить в магазине туалетную бумагу. Вы человек молодой, вы не знаете, что Советский Союз начал производить туалетную бумагу только в шестьдесят седьмом году. Что было до этого, я не знаю, я тоже человек относительно молодой. А Но это видишь? огромная разница, понимаете? Это огромная разница. Вы приходите в магазин, и там есть какие-то товары. Это огромная разница. Вот я был в вашем возрасте, я приходил в магазин, и там был один продукт. Это был салат из дальневосточной морской капусты. Такая консервная банка, из которой продавцы строили пирамиды. Потому что... больше выглядело. Это было презентабельнее. Был действительно такой... Урок того, как работает, как не работает не рыночная экономика.